Если государство финансирует, то государство имеет желание создать какой-то заказ. Правильно? Вот какие есть заказы? Давайте поймем, что такое выступление на международной арене. Это престиж. То есть государство выступает заказчиком каких-то моментов престижа страны. Государство выступает заказчиком э -э спорта в сфере э образование. Я, я все-таки настаиваю, в, в, в советской теории физического воспитания вот, говорится о том, что в спорте, в детском в образовании там не спорт, там физическая культура. Я все-таки считаю, что это спорт, элементы спорта в основном, это то, что привлекает детей. Потому что если детям дать приседание отжимания, то мы вряд ли посеем любовь и интерес к спорту. Их здоровому образу жизни. Государство создает заказ и финансирует результат. Правильно? Или государство хочет государственными органами, своими исполнительными государственными органами еще и выполнять этот заказ. Но это принципиально противоречит вот этой вот системе мировой организации спорта международный олимпийский комитет международная спортивные федерации национальная спортивная федерация видео.